можем начинать вебинар наш. Все, кто сейчас запоздают немного, смогут включиться и потом э, посмотреть вебинар в записи. Так, собственно, вебинар у нас сегодня будет э, посвящен э, теме комплексного освещения для сферы ЖКХ. Э, проведем мы его э, втроем с э, коллегами: Я Николай, Вера и Карим. Добрый день. Добрый день. Так, ну и тогда, я думаю, можно начинать. Uh, собственно, вебинар, uh, как я сказал, будет uh, mm -hmm. посвящен освещению сферы ЖКК, будет разбит на два блока: uh, освещение придомовой территории uh, и, собственно, освещение внутри помещений, паркинги и так далее, технические помещения. Uh, сначала рассмотрим в общем, ну, то есть, какие типы светильников uh, есть для данных объектов, ну в ассортименте и уже рассмотрим более подробно ассортимент ну из чего можно выбрать и тогда начинаем так собственно первый блок это как я говорил придомовая территория то есть спортивные детские площадки все что прилегает э, к, э, к, соответственно, к домам вся инфраструктура э, здесь ну самое наверное важное а, ну, в светильниках это степень пыли защищенности, поскольку все это ставится а, снаружи помещения, что-то под козырьками, что-то ну, под прямыми, скажем так, и солнечными лучами, и под прямым дождем, дождь по попадает. А, ну, как, здесь есть как светильники классические настенные, классические светильники тротуарные, консольные, уличные светильники прожектора датчики движения, ну, в общем, все об этом, обо всем сейчас мы подробнее уже расскажем. То есть всего этого достаточно, чтобы комплектовать полностью вот объект предмовой территории. А, собственно, первая подгруппа – это накладные светильники с повышенной степенью пыли влагозащищенности, ну, то есть такие вот классические светильники ä, типа ЖКХ. И у нас здесь в ассортименте имеются все возможные вариации данных светильников, то есть начиная от э, классических моделей в форме круг и овал э, с мощностями 8, 12, 18 Вт. Э, цветовой температуры также самые популярные 4, 6, 500 э, и модели есть с, э, э, с датчиками, соответственно есть модели с датчиком движения инфракрасным и микроволновым, опять же э, применение их зави ну, зависит от э, необходимых целей, ну, которые хочет достичь заказчик Uh, и есть модели вот, светодиодная и под лампу Е27 с фотошумовым датчиком, то есть uh, акустический, акустический датчик, который срабатывает на шум, uh, и светильник срабатывает, то есть реагирует на это. Также в, в светильниках имеется uh, фотометрический датчик, uh, то есть датчик день ночь чтобы светильник просто так не срабатывал uh, ну, днем, когда в этом нет необходимости. Отдельно можно выделить uh, новинку Недавно пришедший к нам, ну, очень популярный, пользующийся большим, большим спросом Это также светильник с акустическим датчиком, который срабатывает на шум Но здесь основная его особенность – это дежурный режим работы а, То есть светильник всегда работает а, в 30% от своей яркости а, номинальной То есть от 12 ватт он всегда работает на 4 ватта при появлении шума датчик его улавливает, собственно, и светильник срабатывает на все 100%, и в течение 30 секунд он работает. Если шум пропадает, собственно, в течение 30 секунд он опять приходит в дежурный режим. Это очень удобно, как раз вот там пример можно привести какие-то наличных площадках. То есть уже при открывании дверей лифта пользователь входит уже в помещение освещаемое, то есть не в полную темноту. И нужно время, чтобы датчик сработал. Оно уже чуть освещаемое. Собственно, двери сработали. Датчик услышал шум. И светильник выходит на полную мощность 12 Вт. А помимо светодиодных моделей, также есть в ассортименте классические модели под лампу Е27, то есть с керамическим патроном, с контактами из латуни. В светильниках имеется вот такой вот светоотражатель, который также увеличивает световой поток. Uh, и все светильники также оснащены сальником и уплотнителем. Ну, тоже достаточно простые классические модели, думаю, тоже с ними знакомы. Вот они имеются у нас в ассортименте. Uh, для каких-то элитных ЖК uh, есть у нас вот такие светодиодные светильники, также вот с uh, такими вот декоративными накладками, декоративными решетками. Uh, ну, собственно, здесь уже основной акцент идет на дизайн светильника, uh, ну, где не просто там важно, чтобы он светил, а здесь уже важно некая заявка на дизайн. Ну, оформление каких-то таких, как я сказал, премиальных входных групп и загородных домах вполне может использоваться данные светильники. Так, собственно, вторая группа венчающая светильники, я передаю микрофон коллеге. А, спасибо, Николай. Напомню, меня зовут Вера. Я представляю в компании Ferron группу как раз уличного освещения. Это садово-парковая, ландшафтно-архитектурная и вот как раз группа венчающих светильников. Эта группа у нас недавно. Сейчас на данный момент в ассортименте у нас две модели. И сейчас я вас с ними познакомлю. Может быть, кто-то уже знает. Первая модель – это светильник, венчающий до установки вертикально на столб. Его мощность 50 Ватт, световая температура 5000 К, является такой самой оптимальной, популярной для проектного освещения. Черный цвет корпуса, корпус из алюминия, рассеиватель поликарбонат. И световая дача этого светильника 100 люмен на Вт. Ну, Соответственно, можно его располагать где-то вдоль дорожек, в парковой зоне. И вот ну, небольшие парки тоже у нас бывают при ЖК. ну и вдоль дорог, собственно. Так, следующая модель. А, это уже светильник под брендом Ferron Pro. Здесь уже у нас увеличенная световая отдача 140 люмен на а, В данном светильнике установлены светодиоды марки Osram. А, 5 лет гарантии. Также у него мощность 50 ватт. И... Также является преимуществом этого светильника возможности его установки в двух положениях. Вертикальный, как парковые на стоп, и также как консольные на кронштейн. Перейдем к следующим группам. Это тротуарные и грунтовые светильники, которые также можно располагать, устанавливать вдоль дорожек. В нашем ассортименте есть тротуарные светильники в светодиодном исполнении и также под лампу. светодиодным с мощностью от 3 до 36 Вт и с различной цветовой температурой. Теплый цвет, холодный свет, также есть RGB с автоматической сменой цвета и такой редкий, как зеленый. Также светильники грунтовые на полышке, тоже светодиодный варианте и в варианте под лампу. А у них есть возможность регулировки угла. Можно направить, допустим, на деревья или на кустарники, светильники. Далее перед вами несколько серий светильников, столбиков и фасадных светильников. Они неспроста у нас сериями располагаются. Да? То есть это единый комплекс можно установить в одном месте. Допустим, дорожки, вдоль дорожек расположить столбики, а на фасад, соответственно, настенные светильники. И, собственно, будет в едином стиле. У нас освещение. В данном сегменте у нас представлены... Новинки также, допустим, серия «Берлин». Здесь у нас имеются столбики с датчиком движения и также с розеткой. Это наши новинки. Серия «Рио» под лампу GX53. У этих светильников есть возможность поворота плафона у столбиков именно. И также дизайн отличается акриловой вставкой. Кроме того, фасадное освещение у нас также представлено бочонками под лампу Е27, под ЖУ-10 и также светодиодным светодиодном варианте. Очень популярно фасадное освещение вот, в современных как раз ЖК. Располагают где-то и внизу, около магазинов, да, но также бывает и полностью весь ЖК, вот весь дом освещают фасадными светильниками. Их можно расположить так, что они даже не будут светить в окна, да? то есть они просто будут придавать красивый вид фасаду. Кроме того, у нас есть светодиодные модели различной мощности, различной формы. Такие популярные модели, как DH101, здесь у нас 6 линз, теперь они у нас также есть и в цветовой температуре 3000 кельвин. И наши бестселлеры, хиты продаж, это светильники с возможностью регулировки угла свечения. Они также у нас есть теперь и в теплом цвете 4000 кельвина, как нейтральный белый, и 3000 теплый, в двух вариантах. Также у нас есть серии светодиодного освещения. Это Лос-Анджелес, Дубай Токио. Дубай – это тоже новинки этого сезона, очень популярными уже стали. И подсветка ступеней, конечно же, тоже да, можно и подсветить и дорожки сбоку, да, и также ступени этими светильниками. Есть как накладные варианты, так и встраиваемые. В накладных вариантах у нас сменный светодиодный модуль, который в случае поломки можно заменить. И встраиваемые идут с монтажным коробом в комплекте. Кроме того где-то во дворах, да, в беседках, и плюс витрины магазинов можно осветить Белтлайтом. Последние годы, я думаю, вы тоже заметили, что он уже стал все более и более популярным. Белтлайт у нас представлен в двух вариантах, это комплекты и бобины. Бобины у нас пополнились в этом сезоне моделями в белом цвете, 25 метров, и бобина на 100 метров в черном цвете. Также у нас есть в ассортименте комплекты в белом черном свете также 13 8 метров. Они уже у нас идут вместе с сетевым шнуром и без возможности соединения в линию. А бобины мы можем соединять несколько штук в линию. Кроме того, есть в Bolt Light. Это тоже, можно сказать, новинки, очень интересный вариант. Тоже также можно расположить где-то в кафе либо на веранде, тоже при ЖК. Ну и варианты освещения с помощью «Блотлайта». Вот как раз здесь двор, придомовая территория, детская площадка. И также хотела напомнить то, что «Блотлайт» у нас является не только новогодним освещением, но он может быть использован и летом, то есть круглогодично. Мы можем просто сменить лампы, которых у нас тоже очень большой ассортимент, Просто сменить лампу и поменять уже атмосферу. Далее передаю слово коллеге. Карим. Добрый день. Еще раз напомню, меня зовут Карим. Я вам сегодня расскажу про следующие группы. Это прожекторы, уличные консольные светильники, сквозкие светильники и датчики движения. Начнем мы с прожекторов. Компании Ferron прожекторы представлены под uh, тремя брендами. Uh, это бренд Ferron, Ferron uh, Pro и бренд Safit. Uh, и начнем мы с бренда Ferron. Uh, данная линейка представлена uh, в очень uh, широких мощностях uh, на любой вкус и цвет. Uh, можно выбрать uh, цвет корпуса uh, от 10 до 50 ватт, черный либо белый. Uh, Мощность варьируется от 10 Вт, в данном случае до 300 Вт. Но также у нас есть еще и прожектора более мощные – это 400, 500, 800 и 1000 Вт. Прожектора оснащены светодиодами BMTC и имеют на выбор... Две цветовые температуры – это 6400 Кельвина и 4000 Кельвина. Следующий у нас прожекторы повышенной надежности серии Ferron Pro. Данные прожектора отличаются тем, что они имеют AC-драйвер, он же импульсный. ультратонкий корпус и а, отлично подходит под различные а, тендеры, оснащены а, имени, именитыми а, а, светодиодами ОСР, а, обладают высокой энергоэффективностью до, от 100 люменов а, и расширенную гарантию 3 года. А, Хочу также обратить ваше внимание, для сферы ЖКХ очень удобно применимы прожекторы с датчиком движения. При выборе таких, датчик, при выборе таких прожекторов можно сэкономить на датчике и на монтаже. Да, они выходят дороже, чем сам прожектор, но если вы хотите, чтобы у вас прожектора включались при движении, то дешевле будет купить уже готовое решение, чем покупать это отдельно и потом это монтировать. Данные прожектора у нас представлены в двух брендах, в серии Ferron и Софит. Отличаются они тем, что Ferron немного более энергоэффективный и имеет гарантию 2 года. А Софит может похвастаться тем, что у него самая лучшая цена на рынке. Следующий блок – это уличное освещение, консольные светильники. У нас всего их четыре серии. Начнем мы с серии SP-2818-2820. Данные серии на гибкой ножке. Можно регулировать положение светильника. Можно их крепить либо на столб, либо на стену. Они имеют э, импульсный драйвер и могут выдерживать, работать при напряжении от 85 до 265 вольт. А, и следующая серия у нас э, SP3040, а, также имеет а, импульсный драйвер. А, данная серия ча часто выигрывает в тендерах, а, она имеет повышенную надежность. А, гарантия на об, обе серии три года. А, серия 3040 а, имеет цветовую температуру 5000 кельвин, а 2818 – 6400. А, следующая серия – это sp 331 335 а, Очень бюджетная серия, а, но несмотря на свою бюджетность, а, имеет довольно-таки высокую энергоэффективность 100 широкий выбор мощностей от 30 до 120 ватт и цветовую температуру 6400 кельвин. Гарантия два года. Для более премиальных, наверное, ЖК отлично впишется серия sp 350, Это, можно сказать, флагманская серия с гарантией 5 лет с выбором цветовой температуры 4000 К либо 5000 К высокая высокая энергоэффективность от 120 люменов и хотелось бы обратить ваше внимание, что у нас появилась новинка на 200 ватт ну, собственно мы с первым блоком предмовой территории закончили так, вопросов на текущий момент нету вы можете задавать вопросы свои, напомню, в чат. Мы еще в конце тогда тоже остановимся и ответим на вопросы, там, возникшие в процессе. Ну, тогда, собственно, переходим ко второму блоку. Это уже внутренняя часть помещений, то есть, соответственно, технические помещения, пролеты, парковка и так далее. Здесь часть светильников дублируется в своем применении с светильниками, используемыми в прямовой территории, но помимо этого еще есть ну, большой выбор у нас линейных светильников, как ну, в классическом своем представлении линейных светильников, так и складских светильников подвесных хайбеев, которые также можно использовать на парковках. Так, и начнем мы тогда с первой группы. Это линейные светильники, которым не применяются какие-то требования к повышенной степени пыли влагозащищенности. Ну, то есть это какие-то подсобные помещения без пыли, без влаги, где вот достаточно использования данных светильников. Собственно, в ассортименте есть модели достаточно такие классические под лампу Т-8, кто их еще называет, такие скелеты. Очень удобно у них форма ну, упаковки и поставки. То есть патрон находится внутри светильника в сложенном виде. Собственно, при перед установкой светильника необходимо его очень легко установить, то есть просто вставить в пазы патрон. И можно устанавливать, ну, подключить светильник и устанавливать лампу. Данная модель, соответственно, без степени привлекательности. И у нас есть еще вот модель IP40, вот расположена слева наверху на слайде. Это модель уже укомплектована рассеивателем. Собственно, имеются вариации длин как 0,6 метра, так и метр метра. Ну, собственно, также под одну, под две лампы. Здесь достаточно удобная замена лампы происходит путем откручивания аксессуара от, ну, от боковой панели и замены ламп в последующем. Для данных светильников, ну и в принципе для всех наших светильников, у нас также имеется в комплекте, ой, имеется вот в ассортименте вот такая вот решетка защитная, ну, в каких-то помещений, где есть вероятность повредить плафон светильника. Соответственно, этого можно избежать. Далее, модели светодиодные тоже, в принципе, достаточно простые классические. Здесь есть у нас несколько вариаций форм-факторов ну, форм и рассеивателей. То есть есть вариации светильников как с матовым рассеивателем, так и с призмой. И вариации длин 0,6 метра, 1,20 метра, 1,50 метра, соответственно, с мощностями 18, 36 и 48 ватт. А основное в качестве данных светильников это то, что ну, в сведенных светильниках этих используется э, сведенная плата из текстолита, а не просто наклеенная лента, которая, во-первых, э, дольше прослужит, э, в отличие от каких-то дешевых аналогов на рынке, поскольку ленту очень сложно наклеить ровно, и в любом случае будут какие-то волны, которые ну, впоследствии ну, из-за того, что лента не прилегает, она будет перегреваться и какие-то светильоды выходить э, из строя. А во-вторых, собственно, плата из текстолита повышает э, электробезопасность светильника. И вторая особенность – это блок э, питания, то есть драйвер, э, который идет с повышенным коэффициентом мощности, собственно, не создает дополнительной нагрузки на сеть, э, плюс э, не создает радио сетевых помех, которые могут повлиять на уже установленное оборудование э, в конкретном ЖК. А следующая группа – это уже те же самые линейные светильники, но уже с повышенной степенью защищенности то есть это использование каких-то парковок, уже можно видеть их. А, собственно, светодиодные две модели имеются у нас в ассортименте. Первая модель также достаточно простая, и классическая, без соединения в линию. Вторая модель – IL-5095, расположенная справа, она уже более интересна, то есть у нее а, имеется возможность подключения в непрерывную линию, то есть транзитным подключением до 200 Вт. Это можно делать э, двумя способами. То есть, во-первых, э, с помощью такого э, гибкого шнура-коннектора, который идет в комплекте со светильником. Во-вторых, можно напрямую их подключать стык в стык, то есть практически в непрерывную линию. С одной стороны есть коннектор мама, с другой папа, и они ну, подключаются. Э, мощности данных светильников э, также 18 36 Вт в двух вариации э, длин. Отдельно хочется выделить новинки, также, которые поступили к нам недавно. Во-первых, это светильник l 591 то есть он с инфракрасным датчиком движения, мощностью 36 Вт длине длине метра двадцать. Он достаточно классический, то есть срабатывает на движение при освещенности пороговой меньше 20 люкс. То есть датчик день-ночь там присутствует, чтобы, опять же, не было ложных срабатываний. Как только, соответственно, датчик замечает движение, он срабатывает, включает светильник, и в течение 30 секунд, опять же, если движения никого нет, светильник опять выключится. И вторая модель также достаточно уникальная для рынка. Она также имеет встроенный датчик движения, но, но здесь также реализована функция дежурного режима. То есть, вот, как мы рассматривали с вами чуть ранее, светильник ЖКХ, только с... Со, зву со звуковым датчиком. Вот данная функция также у нас есть дежурного режима в линейном светильнике с датчиком движения. То есть светильник всегда горит на 30% яркости, то бишь на 12 Вт. При появлении движения он выходит на процентов яркости, то есть на 36 Вт. И опять же, при отсутствии движения в течение 30 секунд он опять переходит в дежурный режим. А в данном светильнике уже нет датчика день-ночь, то есть он работает, ну и предполагает использование свечения всегда 30 процентов своей яркости также у нас имеется в ассортименте и модель классическая под лампу т 8 в двух вариациях то есть первая модель это под одну лампу в длине корпуса метр м. и вариация светильника линейного также пиет65 под две лампы в длинных 06 метр 20 и метр пятьдесят. Далее двигаемся опять же к наклонным светильникам, также без каких-то требований к повышенной степени поливлагозащищенности, то есть те же самые пособные помещения и так далее. Собственно светильник IP20 нас вот в данном исполнении имеется, представлен в форм-факторе круг и квадрат в четырех вариациях мощностей и размеров. А тут, ну, скажем так, самое основное а, у данного светильника – это ну, достаточно такой компактный а, размер, ультратонкий дизайн, и ну, наверное, самое основное – это отсутствие видимых установочных позов, поскольку они находятся под рассеявителем, то есть рассеиватель у нас а, на защелке. Он очень легко снимается, и вот справа внизу вот можно видеть установочные пазы, которые находятся внутри светильника, собственно, насквозь фиксируется на поверхность, и рассеиватель закрывается. Собственно, все это очень смотрится аккуратно и интересно. Плюс данная э, вариация светильника у нас есть также для помещений с нерегулярной потребностью в освещении, э, со встроенным инфракрасным датчиком движения. Все те же самые размеры э, мощности в вариации, э, только с предустановленным уже э, датчиком движения, э, также с датчиком день-ночь, чтобы ложное срабатывание не было днем. Так, И еще одна группа э, – это аккумуляторное аварийное, аккумуляторное аварийное освещение, собственно, то, без чего в любом случае нельзя представить ни один объект, в том числе и э, объект, объект, объект ЖКХ. Во-первых, в ассортименте у нас имеются э, таблички, которые собственно символизируют о путях нахождения путей, ну, о нахождении путей эвакуации. Есть как вариации односторонние, так и двухсторонние. Плюс имеются светильники, ну, для того чтобы также в случае необходимости безопасно можно было покинуть помещение. Светильники выполнены в вариациях двух. Во-первых, вариация ACDC, то есть режим постоянно-непостоянный, либо есть модели только с непостоянным режимом действия, то есть режим DC. А, ну, объясню. То есть, если установить переключатель в режим AC, светильник работает в постоянном режиме, то есть и в обычном режиме он работает, и в случае какой-то аварийной ситуации при отключении электропитания светильник продолжает работать, ну, собственно, от батареи. А, режим DC, либо можно выбрать его, либо где он уже есть по умолчанию. А, единственный, светильник в обычном режиме не работает. В случае какой-то аварийной ситуации светильников включается. Два светильника в комплекте EL-120 и EL-121 имеют наклейку выход, которую, ну, по желанию клиент, там, застройщик может наклеить на светильник и тем самым, собственно, обозначив пути эвакуации данными светильниками. А помимо аккумуляторных светильников, у нас есть также аварийные светильники. Здесь немного более жесткие требования к, ну, к их сертификации. Uh, в том числе имеется пожарный сертификат на данные светильники, что также немаловажно для многих застройщиков. Есть модели в ассортименте IP20 uh, в трех вариациях uh, корпуса на 1 час, на три час ну, и на 3 на часа работы. Uh, первые две модели также имеют наклейку «выход» в комплекте, и они все являются также постоянного и непостоянного действия. То есть вот, имеется выключатель на корпусе, в котором можно выбрать режим работы. И две модели пылевлагозащищенной, то есть для каких-то уже более агрессивных сред, ну, те же самые парковки, со степенью защиты IP54 и IP65. Собственно, также имеются наклейка «Выход в комплекте», и они также постоянного-непостоянного действия. Переключатель находится уже под рассеивателем внутри светильника. Так, и опять же передаю слово коллеге Кариму. Uh, да, переходим мы uh, к хайбеям. Uh, они же есть сквозки светильники. Uh, в сфере ЖКХ они могут активно применяться, например, на парковках, uh, или, либо каких-то технических помещениях. Uh, обращаю ваше внимание на серию Ferron PRO, uh, серия IL170 uh, это линейные хайбеи. Оснащены они светодиодами острым, высокой энергоэффективностью 130 лиминаватт. Данные светильники устанавливаются на высокопотолочные помещения от 4 метров и выше. Оснащены они также IC-драйвером, диапазон напряжения 175-265 вольт, благодаря чему отсутствует пульсация. Uh, и также у нас представлены круглые хайбы uh, серии AL1004. Uh, представлена она в трех мощностях uh, от 10 до 200 Вт. Uh, также отсутствует пульсация, uh, IC-драйвер. И можно выбрать uh, одну из двух uh, температур 6400 либо 400, ты, 400, uh, 4000 кельвин. И следующая наша группа – это датчики движения и освещенности. Данное устройство… У нас есть различные светильники с строимыми датчиками движения, но данное устройство отлично подходит в сферу ЖКХ, когда мы хотим закомментировать один датчик не с одним светильником, а с несколькими сразу. Серия SENS 17, SENS 3 и SEN 5 являются потолочными датчиками движения. Чаще всего их устанавливают где-либо, где-то в, в, в помещениях, э, в подъездах, либо в самих же уже квартирах и домах. Э, СН-17 сен СН-3 имеют классический, ой, э, минималистичный э, компактный вид, а СН-5 это уже более классический датчик э, с высокой нагрузкой до 1200 Вт. Все датчики имеют временную задержку. В среднем это от 10 секунд до 15 минут. И следующая категория датчиков – это встраиваемые датчики движения. СН50 и СН86 чаще всего устанавливаются в натяжные потолки. Отличаются они между собой по нагрузке. СН50 выдерживает до 500 от СН86 до 1200. Следующая серия СН1А представлена, она вот ниже. Помимо датчика движения, она также имеет и акустический датчик. Часто она применяется где-то на лестничных пролетах вместе с как раз-таки с лестничной подсветкой. Человек спускается, срабатывает э, датчик шума и включает подсветку на лестнице. Э, следующая категория это датчики освещенности. Они же датчики фотоэлементов. Э, СН26 и СН27 э, имеют регулировку освещенности. Э, все датчики у нас накладные, в датчиках в комплекте есть все для монтажа, ничего дополнительного уже брать не нужно. СН26 имеет нагрузку до 230 Вт, а СН 27 до 5500, а ниже 25 ампер. Это, это очень много. Тут можно, в принципе, всю придомовую территорию одним вот этим датчиком закоммутировать. И датчик СН25 не имеет регулировки, но это очень бюджетное, доступное решение. И хочу представить вам нашу новинку – фотоэлемент СН28. Данный датчик устанавливается на DIN-рейку. Фотоэлемент нужен для включения освещения при недостаточной освещенности, имеет он также регулировку от двух люкс до 100 люкс в настроемом положении, датчик имеет защиту IP65, что позволяет его использовать в различных условиях, гарантия на него 2 года, и в принципе, у меня, наверное, все. И ну, завершаем... в принципе, беда, на этом наша презентация завершается. Да, посмотрим вопросы. Вопросов на текущий момент нету. Я надеюсь, потому что всем все очень понятно. Ну, давайте еще подождем минутку, пока, может, вопросы появятся. Отдельно можно сказать еще про то, что у нас имеется электронный каталог, собственно, также посвященный данной тематике, Это освещение объектов ЖКК. Если вам актуально, также можете запросить у вашего менеджера или там, скачать с нашего сайта. Так, ну... Если вопросов на текущий момент нет, думаю, будем завершать. В случае появления каких-то вопросов также вы можете задать их как там, через наш сайт, также и через вашего менеджера, и обязательно на них ответим, на все интересующие вас вопросы. Все, спасибо большое. Спасибо, спасибо за внимание. Все, все, доброго Спасибо, до Всего доброго.